Привет, дорогие ребята, с вами снова Оптимус, снова Хилл racing Рейсинг И в такую такую погоду непонятную, сентябрьскую, мы продолжаем играть в Хилл Без накруток, без всяких положений Показывая личным примером, что в принципе в игры можно играть и без сломов, и всяких-всяких таких финтов В общем, в магазине у нас обратно наш любимый набор не знает, посмотрите предыдущие выпуски с этой машинкой на заставке и знаете. Вот, а пока есть у нас заезды с друзьями, не знаю, наверное, сегодня с друзьями ездить не будем. У нас есть супергонка с боссом! Давайте подкрываем все чемоданы, посмотрим, что там, а босс оставим на потом. Вот, денежку нам дали алмазики, лучшалки, но магнита опять нету. Какой же мы ищем магнит? Кто еще не знает, кто подписан на наш канал и не знает, какой мы ищем магнит? Вот, денежки не магнит. Посмотрите обратно же, переведущие выпуски, Знаете, какой магнит мы ищем. А пока мы продолжаем открывать. И... Спасибо за улучшалки. И, естественно, за денежки тоже. Последний чемодан. Та-да! Барабанная дробь! И... И... И... Нет магнита. Нет. Но ничего. Главное... Что надежда у нас остается? А впереди у нас что? Наверное, что? Заезд с боссом или как вы думаете? Давайте уже, наверное, покатаемся. Да, покатаемся с боссом. На чем? Ну, супер дизель на максимальных улучшалках. Давайте посмотрим по деталькам. Что-то, наверное, крыло нужно на что-то поменять. На. Что ж поменять крыло? А вон у нас еще и бесплатно улучшить можно. О, вот эти, наверное, давайте трубы выхлопные улучшили с помощью рекламы. Они у нас уже стоят как бы на автомобиле. И, и, и, и цепи давайте поставим. Будем ездить по шахте, все-таки по грязи. И цепи нам не помешают вместо крыла. Вот, ой. Сначала надо крыло снять, а потом ставить цепи. А то мы хотели крыло ставить, цепи поставить. Мало, кстати, деталек много, а всяких этих ячеек мало. Три такого улучшалки. Ну ладно. Давай посмотрим. Энтузиаст или оптимус? Кто кого? Оптимус! Два, давай, давай, давай! Оптимус! Ну вы пока вырвались вперед. А что будет дальше? Вредили нас энтузиаст или нет? Я даже не знаю. Честно говоря, ну, много заездов было перед этим, и как-то у энтузиаста всегда получалось приходить первым. Но пока один из трех заездов за нами. Посмотрим, что будет дальше. А пока у нас 1-0 в пользу Оптимуса. Второй заезд. У энтузиаста есть еще шансы на победу. Но Оптимус. Ух, пламя какое. Идеально старта не получилось. Но, но все таки определенную штучку. Так, энтузиаст не отстает. Аааа-яй-яй-яй-яй. ребят, а ч вы мне не говорите? Это ж не энтузиаст, а энтузиаст какой-то. Вот, пока я читал, как правильно называется наш противник, как правильно его имя. А не, энтузиаст, правильно, то, наверное, сократило в игре. Ну, непосредственно, вот, видите, энтузиа написано. В общем, не знаю, <со> в одном случае так пишут, в другом это как правильно, я не знаю. Ребят, пишите в комментариях, как правильно, как вы думаете, энтузиаст или энтузиа... Э, ну, я не знаю, не готов ничего сказать, вы сами все видите. А пока продолжаем ехать и посмотрим, будет ли у нас третья победа. Или все таки будет 2-1. Ну-ну-ну-ну. О, не хватило немножко энтузиастов, чтобы нас обойти. Обойти не хватило времени и мы в сухую победили. Так, нам дали золотой чемоданчик. Я думаю, в следующем выпуске мы обязательно его откроем, покажем, что там внутри. А пока красный чемодан. И сейчас, и я обещаю, в следующем видео тоже будем открывать красный чемодан. Так, так, так, так, Эээ, что ж нам, где еще покататься? В лесу, в городе, в горах зимой. Эээ, бу, бу бу бу бу да, квестов, вот. Не сказал, почему я квесты открыл, потому что давно уже, наверное, не ездили в них. И решил, все-таки в них покататься, вот. Бесплатно можем мотор улучшить. Так почему, халява? Почему мне воспользоваться и улучшить мотор на танке? Вот, у нас на формулу нужно покупать детальки, а тем временем на танк мы бесплатно улучшаем постоянно. Открою секрет успеха. И вот. А, кстати, ребят, кто заметил? А, стали обновления, и в этих обновлениях появилась такая штука непонятная. В общем, сейчас в квестах едет машина с лучшим результатом, и такая же самая машина, в нашем случае, танк с танком едет. Сейчас попробуем в следующий раз поехать на каком-нибудь другом транспорте и покажу вам, что танка уже не будет. А раньше ехали все, все, все, все, все подряд и и всех показывали. Неважно на каком транспорте. ты сейчас движешься. Ну, в общем, куча ехали толпой большой. А сейчас ну как-то так вот, урезали. Так, ай, ой, сломали шею, сломали шею на танке. Ну кто ездит на танке, тот знает, что это очень часто явление что поделаешь никуда от этого не денешься тем не вот давайте на формуле проедемся я вам покажу что танка сейчас не будет вот а танка нету на формуле я уже ездил поэтому у нас две формулы и один супер дизель ну естественно лучший результат и два транспорта на котором я сейчас еду и такой самый предыдущий вот а было интересно когда толпой ездили если честно столько людей сразу кто-то впереди, кто-то позади. А сейчас под 3 человека. Ну не знаю, тоже интересно. Очень даже интересно. Гоняем на формуле по шахте какое-то непонятное такое. И интересно, настоящая формула бы. Смогла по рельсам поехать? Или не смогла? Или застряла бы сразу. Вот, кто как думает, пишите нам. Ну мы думаем, что, наверное, все-таки вот так вот она бы застряла и никуда бы не поехала. Вперед назад не было бы у нее выбора, ведь клиренс у нее маленький и ездить ей не с... ой, предыдущий раз мы здесь вернемся, заправка закончилась, давайте и вперед, давайте проедем еще немножко дальше, сделаем новый рекорд, ну, видимо, не судьба, опять сломали шею в шахте, а пока подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, всем пока-пока.